Друзья, приветствую! Может быть кто-то помнит, я еще в самом начале, когда только начал делать обзоры на крипторынок, я сразу же сделал тогда еще телеграм-канал, в котором иногда там что-то писал, потом его забросил. Сегодня, точнее вчера еще, решил, думаю, давай, наверное, все-таки я возобновлю это, эту идею, потому что сейчас сам более активно я Пытаюсь снова вернуться в трейдинг Не знаю, насколько это получится, но, по крайней мере, буду стараться Ну и, в частности, буду отписываться еще по каким-то своим наблюдениям относительно рынка Так вот, если нравится мое мнение относительно трейдинга То, кто смотрит мои обзоры, я знаю, что такие есть То, ну, друзья, пожалуйста, добро пожаловать Я буду вам очень рад, если вы присоединитесь к этому каналу Стараюсь каждый ну, буду, точнее, каждый день выкладывать что-то. В любом случае я, как бы, постоянно нахожусь в теме э, крипторынка. Сейчас еще пытаюсь там в рынок акций еще, вот, точнее, простите, в рынок Форекс э, вникать немножко. Но это уже отдельная тема. И думаю, что она получит большой оборот. Хм. А тем не менее, тоже что-то пытаюсь в этом направлении делать не суть значит ссылочка на этот канал у вас будет естественно в описании перейдете присоединяйтесь буду очень утром проснулся вижу там идет движение я быстренько оп, сделал пост подписал, даже комментарии свои поставлять, если кто хочет пока на этом все значит быстренько там относительно рынка того что происходит я здесь пытался заходить точка входа такая не совсем хорошая была но вот эта вот свеча меня очень сильно вчера вила потому что прям, вы видите, огромный шпиль с огромным объемом, там еще были бары объема, я смотрел, и все это дело очень сильно продавилось покупателями. Это, в принципе, такой бар разворотный, можно его таковым считать, и можно, конечно, если на него не обратить внимания, то пропустить эту разворотную тенденцию. В принципе, после него мы и увидели здесь движение покупателей, и достаточно сильное движение, раз, с таким коррекционным откатом, и прямо в аккурат к предыдущему датам уровню, который стал уже поддержкой. От него же отбился совершенно тоже мощно достаточно, но, к сожалению, вот эта вот свеча не закрылась полной, да, не закрылась она без хвоста. И это, конечно, немножечко уже стало неприятно и может быть оно и послужило вот этому движению, хотя если мы посмотрим на характер движения битка в последнее время, вот как он себя вел, как он ходил, посмотрите, у него такие взлеты и падения были практически постоянно и это конечно немножко напрягает, потому что все стопы, которые там ставятся, а как обычно ставят стопы под предыдущий локальный минимум да, либо же максимум, если берет шорт, так конечно вот такие вот вещи они выбивают, так как Обычно стоп в такое количество, это достаточно большой стоп, и он, как правило, желательно ставить его меньше. Ну, короче, существует вот такая проблема, здесь понимаете, о чем идет речь. А Все-таки я сейчас пока стою на своем, то есть, естественно, гадать, там предугадывать о том, как будет вести себя цена, это абсолютно бесполезное занятие. Не собираюсь я этого делать, не собираюсь. Там, э, говорить вам э, и прогнозировать о том, куда биток может упасть, да куда он может подняться, это все ерунда. Э, давайте мыслить как трейдеры, давайте будем смотреть по рынку и отталкиваться непосредственно от сегодняшнего дня и от сегодняшнего графика цены, который, который у нас есть, это, пожалуй, единственная вещь, кто, от которой мы можем отталкиваться, в принципе, относительно по рынку и уже, естественно, определяться в момент какого-то события. Поэтому что говорит здесь? То есть здесь понятно вот это вот полностью это территория была продавца здесь абсолютно не подпускался покупатель никоим образом любые попытки все были продавлены и здесь конечно же говорить о том что рынок мог как-то разворачиваться нельзя было абсолютно но но после вот этого вот разворотного бара буду его так называть да вот он здесь конечно ситуация немножко поменялась появились продавцы, у них даже удалось продавить немножко, немножко продавить первый локальный уровень и вот на втором немножечко застряли то есть здесь можно говорить на втором о так называемом о ложном пробое ваше внимание сконцентрирую на том что для меня это уровень а для вас это может быть не уровень и для каждого трейдера уровни могут быть абсолютно разные то есть там позади ты несколько человек и у каждого будет уровень уровни разные то есть это тоже играет свою роль поэтому каждый должен смотреть и определяться именно со своей точки зрения пока что у нас идут восходящие низы, что как бы говорить о подъеме. По стопу меня здесь выбило немножечко, поэтому пока я буду наблюдать, спешить не буду. Дождусь скорее всего, что нормального пробоя еще вот этого уровня, который у меня отмечен, хорошего. И уже буду там дальше определяться, все остальное будет в Телеграме. На этом все, друзья. Спасибо большое. Колокольчик, подписка и ссылка в Телеграме. Всем пока.